Доброго здравия, уважаемые друзья. Кто-нибудь там Алексей? Дай обратную связь, что слышно, видно, что эфир пошел. Сколько зрителей у нас? Сейчас пока видно по счетчику 13. А, ну что, самое главное, что все, как бы, что все началось. <связь> а то маленько сегодня все подзапутались со временем, там, 18 Москвы, 18 Красноярского или что, во сколько. Ну, в общем, запись ведется. Если что, кто не успел, тот пересмотрит это видео в записи. С, а, с... Ага. все в порядке. Ага, отлично. Благодарю. Больше месяца я уже не был в эфире, соскучился прям по эфиру, по людям, по общению, по вопросам. И, конечно же, очень хочется рассказать много новостей, которых ну, мы за неделю даже на вебинарах не сможем а, все новости озвучить. Тот багаж знаний, информации полезной, новой, а, приятной, а, современной. Ну, тек касающиеся текущей жизни. Будем потихонечку публиковать. Семи вебинары и семинары, мы уже в семинары тоже вживую проводим. Будем в разных регионах проводить. Уже это все начнется с этой недели. Будем график семинаров вывешивать, в каких городах они проводятся. Вебинары в интернете мы будем проводить каждый день в 18.00 по Москве. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, добавляйтесь в друзья, чтобы вас добавили в чаты информационные. Подписывайтесь в Telegram, в WhatsApp на наши чаты, на каналы. Для того, чтобы быть в курсе, на какие темы будут вебинары и семинары проходить ну, на территории России и за ее пределами. Тематика вебинаров и семинаров — это энергия, электричество бесконечное, э криптовалюты, право, э ну и много еще сторонних вещей там о здоровье, о погоде, о природе, так сказать. Но сегодня мы конкретно собрались, чтобы обсудить тему электричества, э наболевшую во всем мире ситуацию с тем, что энергетических ресурсов не хватает. Есть отчет Министерства финансов, сейчас я это все вам продемонстрирую, о том, что ну, то количество, вернее, есть такая тенденция, да, что там вот заводы, фабрики не работают, там бизнес не развивается. На самом деле для, это, для того, чтобы это развивалось, нету электричества, нету энергии. Потому что дефициты энергии сегодня существуют, потому что все пользуются телефонами, айфонами, там, вайфаеми, все на электричестве, холодильники, стиральные машинки, и потребление энергии такое большое, что не хватает генераторов энергии для того, чтобы масштабировать технократический мир. И Слава Богу, прям так и говорю, что на сегодняшний день этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Я ради этого ездил по нескольким городам России, встречался вживую и вот привез информацию. Все, что видел, слышал, трогал руками, все, что работает и все, что в ближайшее время, в этом году уже каждый из нас сможет использовать у себя дома, в быту, генераторы бесконечного электричества ну в принципе они разового запуска его один раз крутанул он начинает давать электричество запитывает двигатель и еще там от 10 ватт до 1 мегаватта уже на сегодняшний день инженерные чертежи которые ну, позволяют такие генераторы создавать они совершенно небольшие по объему Сейчас в процессе я буду показывать демонстрацию экрана, ресурсы, источники, сайты, потому что информация, если вы просто наберете в интернете, вчера просто люди писали мне в Яндексе, в Гугле, пробовали загуглить, не могут найти информацию, просто посмотрели мои ролики на Ютубе и, и говорят, мы искали информацию. Ну, потому что ее нету в том объеме, потому что 1 марта только эта информация, 1 марта 2018 года только эта информация, эти знания начали вылазить на поверхность. Есть там несколько скромных YouTube-каналов с небольшим количеством подписчиков, которые начали это все дело публиковать и масштабировать. И вот сейчас мы это развернем на масштабы всего нашего шарика земного. Давайте сделаю демонстрацию экрана. Предоставить доступ к экрану. Вот есть канал на Ютубе Source Energy. Просто в интернете, прямо в Ютубе, наберете. В описании под этим видеороликом, который вы смотрите у Алексея на канале. Мы вещаем uh, у него тоже будет я ему все ссылки сегодняшнего вебинара скину и он разместит под видео и вы сможете это все просмотреть вот так вот uh, выглядит uh, генератор на 10 киловатт так сейчас я промотаю вы там потом сами посмотрите это для, это для кировской области вот генератор 10 киловатт, которого достаточно вам будет, чтобы пользоваться дома. Вот небольшой двигатель, который вращает этот генератор. Всего лишь ну, изнашиваемая часть это ремень и подшипники. Раз в два, в три года нужно просто сменить ремень и подшипники, и он вечно у вас работает. То есть ну, небольшое устройство. Если мы устройство по масштабам делаем по объему в два раза больше, ну, по размерам, да, то а, примерно мощность возрастает а, в 10 раз, то есть 100 киловатт электричества будет. То есть а, ли, а, размер линейно растет, а мощность не линейно растет, то есть там, ну, в несколько раз больше. Соответственно, и, и генератор в 1 мегаватт, он тоже будет там небольших размеров, там, несколько метров э, для какого-нибудь завода или фабрики. Есть обращение по поводу использования таких генераторов ко всем правительствам, министерствам, странам. Там, э, ну, то есть уже обращение сделать к финансов, финансов, к президентам по поводу использования этих генераторов. Ну как бы вот ждем отзыва Некоторые отзываются. Э -э непосредственно правительство Кировской области вышло на связь э -э и в городе Кирове будут э -э в конце апреля планируется в конце апреля. То есть э -э смотрите, как э -э есть э -э ну, вопрос вот это да, когда вот можно вживую. То есть вот вот это работает сейчас в Италии, вот эта установка, которая показывает свою работоспособность. В России это только в городе Киров началось в этом году. То есть там на 1 мегаватт два генератора готовятся. Некоторых комплектующих просто уникальных э, в городе Кирова в ближайшей территории нету, приходится да, заказывать там с разных мест, да, с разных территорий э, России, потому что советские заводы, на которых производилось все, поуничтожили, поразграбили, и сейчас приходится, то есть, выискивать некоторые комплектующие, но там остался один э, момент всего лишь, который нужно доставить в город киров э, одну из комплектующих который под москвой производится в нужном объеме для нас и примерно то есть по срокам к концу августа планируется провести презентацию уже двух генераторов по одному мегаватту в городе кирове э, и каждый сможет увидеть приехать посмотреть потрогать то есть как бы ну и вживую понять что это действительно реальность я сам был в городе Кирове, знаю людей всех, кто это делает, поэтому ну, я с ними знаком уже много лет, порядка ну, с 2011-2012 годов, то есть 7 лет. И поэтому, ну, как бы мы много связаны были и деньгами, и миллионными суммами, и бизнесами, и поэтому ну, у меня нету... Сомнений вообще никаких у меня лично к людям, которые этим занимаются, поэтому я влил, полностью участвую своими деньгами в этой команде по производству генераторов бесконечного электричества. Участвую деньгами в размере двух миллионов рублей, это к вопросу о том, что как бы насколько я этому доверяю, да, то есть я доверяю 2 миллиона рублей э, своих денежных средств э, в этом процессе. Поэтому, ну, кто меня знает как человека, делайте сами выводы, то есть двигаться вместе с нами или подождать там э, до осени, когда все это будет масштабировано на уровне правительства. Либо участвовать уже сейчас. И свои регионы, свои там, администрации, потом э, заводы, фабрики быть первоисточником того, чтобы переводить это на эти генераторы: все производства, бизнес, сельское хозяйство. Вам решать. Это вот э, то, что касается канала, да, здесь также ролик о компании Source Energy, поддержка евразийской организации. Давайте посмотрим о том, что данные. Ну, то есть, есть еще вот такой момент, да, что люди говорят, да, там как бы это невыгодно никаким олигархам, там, правительствам мировым и так далее, потому что они зарабатывают на нефти. Это было раньше. На сегодняшний день все ресурсы исчерпаемые, они приводят к экологической катастрофе, к землетрясениям, то, что нефть из почвы нефть выкачена. Учащаются землетрясения, все больше и больше становится, наводнение цунами. То есть природа сама наводит баланс и чистоту. И уже э, невозможно как бы, из-за денег э, заниматься извлечением, вернее, прибыли, занимаясь вот этим беспределом экологическим, который у нас сегодня есть. И все уже это прекрасно понимают, э, что с деньгами даже будет у тебя много денег, если тебя накроют там землетрясение или цунами, то ну как бы какой смысл твоих денег? Поэтому, даже вот сегодня сейчас покажем по евразийскому поддержка Евразийской организации экономического сотрудничества ЕОС. Ну, вот не знаю, демонстрацию экрана, когда я включаю, есть ли звук, бывают такие моменты, что как бы звук не идет, так как микрофон глушится. Мир будущего. Какой он? Мир высоких технологий. Глобальных возможностей. Алексей, подскажи, слышно сам видеоролик? Да, я слышу. А, ну все, значит, все слышат. Сейчас на весь экран Взаимопроникновение культур. Реальность, где нет препятствий для путешествий, образования, бизнеса. Где люди свободны, мобильны и могут выбирать мир в котором человек не ограничен государственными границами и может пользоваться всеми достижениями человечества евразийская организация экономического сотрудничества как раз такой мир и создает сообщество ставит перед собой цель построить единое евразийское экономическое пространство то самое без границ и ограничений в масштабах континента и даже шире ЕОЭС ведет свой отчет с 2012 года. Тогда в Цюрихе подписали конвенцию о создании организации. Инициатива принадлежала бизнес-сообществу, то есть это не государственная директива, это необходимость, которую очень хорошо чувствует бизнес. Организация ставит перед собой следующие цели. Формирование единого евразийского экономического пространства развитие экономического сотрудничества и культурного взаимообогащения народов, укрепление гражданского мира, утверждение общечеловеческих ценностей, сближение правовых основ стран Евразии, создание условий для улучшения жизни граждан, формирование эффективных международных связей в экономике, проведение согласованной политики членов организации, защита их интересов по экономическим, профессиональным и иным вопросам. Организация бизнес-миссий во всех странах мира. Продвижение делового туризма и многое другое. Евразийская организация экономического сотрудничества – это образование, культура, здравоохранение, бизнес, вне государственных границ и стереотипов. Это возможность для каждого работать, учиться и лечиться там, где это удобнее. Это, конечно, гуманитарное сотрудничество по всему миру. Для достижения этих целей необходимо участие в процессе каждого из членов. Именно поэтому структура организации не имеет жесткой вертикали. Здесь множество горизонтальных связей, которые и позволяют решать общие задачи. Высший орган ЕОС – общее собрание членов организации. Далее – председатель президиума Генерального совета, аппарат помощников и секретариат. Следом – Президиум Генерального Совета и, собственно, Генеральный Совет. В структуру также входят отраслевые комиссии, ассамблеи и даже экономический суд при организации. Организация существует с 2012 года. В Москву офис переместился только в 2016. Но уже сегодня открыты более 50 представительств по всему миру. Это США, Германия, Италия, Португалия, Израиль, Египет, Иран, Пакистан. Индия, Аргентина и многие другие. В планах охватить полторы сотни стран. ЕОС растет и уже не ограничивается масштабами континента. Объединение планеты вокруг экономических, культурных, образовательных связей – глобальные цели организации, которые воплощаются в жизнь уже сегодня. То есть, что я хочу подчеркнуть, что мир уже готов к изменениям, э, к новым э, технологиям и к новому вообще образу жизни. <coughs> То есть, это вот YouTube-канал. Э, дальше идем. <coughs> вот э, страница самой, самого сайта на Google, тоже будет под этим видеороликом, размещен после вебинара. Здесь все кнопочки, этапы развития компании, сотрудничество, контакты, главная страница, все видеоролики, наша миссия, ICO. И что я хотел, на что хотел ваше внимание обратить, то что я вначале сказал, то есть основные показатели 2016 года, выработка электроэнергии и электропотребление, они почти уже сравнялись, то есть нет никакого запаса мощности. Источник мы переходим по ссылке вот сюда и попадаем на вот эту, на сайт Министерства энергетики Российской Федерации. И здесь весь вот этот расклад лишь в самый конец, тут, ну, почитайте, потом сами скачать можно эти все, всю информацию, генерирующие компании, список их, инфраструктуры компании, организации, все это. Динамика задолженности по оплате за электроэнергию и мощность по зонам оптового рынка 2014-2016 год в миллиардах рублей. Ценовые зоны. Видим, что растут долги. То есть ну, долги по, электриче... по оплате электроэнергии. Тут индексы развития, они занижаются уже, то есть ну, не хватает мощностей. Вот в самом начале тут показано, выработка электроэнергии 1071 миллиард киловатт, а электропотребление 1054 миллиарда киловатт. Если завтра, допустим, мы захотим какой-то завод, да, допустим, по переработке отходов открыть, его нужно будет запитывать большим количеством электроэнергии, а его некуда подключать. Нету мощностей, не хватает ни атомных электростанций, ни ТЭЦ, ни ГРЭС для того, чтобы запитать. И поэтому пришло время альтернативных источников энергии, экологически чистых, то есть это генераторов, которые мы сегодня вам э, и презентуем. Потом э, мы идем по сайту дальше. Уже об альтернативных источниках э, говорят, э, он Самые популярные люди, давайте тоже послушаем. Даже Герман Греф президент. Если говорить сегодня не о каком-то далеком будущем, если говорить о Китае, то Андрей Андреевич, в Китае к концу 16 -го года, то есть к 1 января 17 -го года, 70 гигаватт установленной мощности это Солнце, ветер, Солнце, биоэнергетика, все вместе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 В России, который владеет информацией, знаниями, деньгами и так далее. И так же самое вспомните его выступление по поводу криптовалют и какой сейчас набирает рост темп различные криптовалюты. То есть можно долго там что-то придумывать, говорить, какие-то отмазки для себя придумывать, что а, это все ерунда. Но а, время наступило, и сегодня пришло время и к криптовалютам, и вот этим источникам энергии, экологически чистым, и которые дают очень много энергии, электричества. Поэтому хотите – принимайте, не хотите – не принимайте, но попро попробуйте, дайте себе возможность разобраться в этом вопросе, изучить материалы и понять то, что сегодня вектор – правительств, вектор банкиров направлен на то, чтобы использовать альтернативные источники энергии для того, чтобы дальше развивалось вот это наше технократическое общество. Здесь дальше мы идем. То есть это вот раздел ICO мы смотрим на сайте. Компания Source Energy выпускает мегаватт-контракты, электронные контракты, заверенные в блокчейн. То есть простым языком это смарт-контракты, которые сделаны на платформе блокчейн, которые невозможно изменить, дополнить, там, напечатать чего-то там другого текста или других правил. То есть, вот как они вначале были с 1 марта заложены правила по росту стоимости акций, каждые 15 дней стоимость акций будет увеличиваться. Так оно и будет происходить, и происходит уже сегодня. Но об этом сейчас чуть позже мы дойдем до этих слайдов. Мощности, которые передаются по наследству. То есть эти смарт-контракты, вы за ними ими можете рассчитываться за электричество. Уже в 2018 году, после 1 сентября, когда 1 сентября завершится продажа этих смарт-контрактов. Для чего это все сделано и почему ценность будет их очень велика? Во-первых, сегодня те, кто владеют смарт-контрактами, ну то есть те, кто купили хотя бы один смарт-контракт и владеют ими, они состоят в реестре инвесторов, в реестре акционеров компании Search Energy. И все, кто состоят в этом реестре, это эти люди без очереди всякой, там, даже если какие-то правительства будут заказывать генераторы, все э, инвесторы получат для своих домашних нужд электрогенераторы. Ну, соответственно, на э, условиях лучше, чем они будут на рынке. И вы рассчитаетесь просто за эти электродвигатели смарт-контрактами, э, ну, вот этими э, э, э, мегаватт-контрактами. Еще у вас останутся мегаватт-контракты для того, чтобы там их кому-то другому продать. Почему еще покажу один момент вам, если ну, вас, на слух воспримите, что 1 сентября мегаватт-контракты перестанут продаваться. Но 2, 3 и так далее сентября 2018 года, то есть уже после этой даты, будут появляться люди, кто увидит этот вебинар. Будут появляться э, с других стран э, какие-то предприниматели, с, наших стран, с нашей страны предприниматели, которые увидят информацию с опозданием, то есть в октябре, в декабре, в 2019 году, в 2020, и захотят приобрести электрогенераторы нашего, наши электрогенераторы, Search Energy. Но мы будем принимать оплату за генераторы после 1 сентября только мегаватт-контрактами. Что это дает э, нашим инвесторам сегодняшним? То есть человек или предприятие, или государство, допустим, Индия, э, захотели купить в декабре 2018 года себе там э, генератор на 1 мегаватт мощностью. Они должны будут зайти в реестр, э, акционеров и в реестре акционеров обзвонить и попросить продать им смарт-контракты то есть потому что генераторы можно будет купить только за вот эти вернее мегаватт контракты можно будет купить генераторы и вы уже как владелец этих мегаватт контрактов вы уже сами устанавливаете цену но минимальная цена на государственном уровне, которая обозначена, будет 3100 рублей за 1 мегаватт контракт. Откуда эта цена берется? Есть сайт РИА Рейтинг 12 марта 2018 года, давайте обновим, 13 марта, сегодня 2018 года, где рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии для населения. То есть это открытый источник всех стран и видим, что в России 3, ,3, рубля, однако, 10, 3 рубля 10 копеек стоит киловатт. То есть мегаватт стоит 3100 рублей. Сегодня мегаватт контракт вот этот до 15 марта стоит 5 рублей. То есть 5 рублей вы его сегодня приобретаете на старте производства. И 1 сентября цена будет 3100 рублей, то есть в 620 раз поднимется стоимость. Но это не потолок, это всего 3100 рублей, это государственный минимальный ценник за, этот, э, контр, э, за эту акцию. Э, так как э, акции будут в ограниченном количестве, только у их держателей, то, как я говорил, допустим, в декабре Индия захочет купить генератор, ей, им придется у кого-то из вас, из, у акционеров, выпросить, выклинчить, продать им э, мегаватт контракт. И вы его уже можете продать по той цене, за, по которой сами решите. За 100 тысяч рублей за один контракт, за 200 тысяч рублей, да за миллион. Я сейчас вам показываю только минимальный порог 3100 рублей за один мегаватт-контракт, который установлен государством. Если вы с этим мегаватт-контрактом приедете, например, в Германию, то ваш мегаватт-контракт будет стоить 19100 рублей. То есть вы там будете просто миллиардером, проживая в Германии, либо продавая мегаватт-контракты в Германии. Соответственно, вот другие страны можете посмотреть тоже. В Великобританию приедете, там 11700 рублей ми минимальный порог стоимости вашего мегаватт-контракта будет с 1 сентября 2018 года. Поэтому вот тоже изучите вот этот э, сайт, открытую публичную информацию, Россия сегодня, Реа -Ре рейтинги. Ссылка будет тоже под этим видео. Ну и давайте дальше пойдем. Мегаватт-контракты можно купить как за фиатные деньги, то есть там перевести любой банковской картой, Сбербанк, Тинькофф, Росбанк, Киви, криптовалютой призм можно оплатить, криптовалютой этериум можно оплатить, то есть биткоинами можно оплатить, любыми средствами связи, о, любыми средствами платежа можно оплатить мегаватт-контракты. Здесь вот такой ролик защиты от пузыря. Давайте его тоже посмотрим. Вот это вот как раз ролик человека, который и создал этот генератор. Ему он 30 лет занимается. Это советский ученый, который просто выехал из России из-за всяких разных у нас гонений над учеными, которые занимаются вот этими альтернативными источниками энергии чтобы ему не мешали работать, он выехал в Италию и плодотворно там трудился, ждал вот этого времени, когда все страны, все министерства, ведомства, тот же самый Греф, президенты начнут э, говорить о том, что нам сегодня не хватает энергии, и мы готовы принимать э, в работу и на государственном уровне альтернативные источники энергии. То есть просто реально пришло время. Не Этого невозможно было сделать 5 лет назад, 2 года назад, год назад. Но сегодня пришло время. Так же, как и 25 лет назад, никто из вас не мог подумать, что можно пользоваться сотовым телефоном, разговаривать по видео, передавать картинки, видеофайлы там в режиме реального времени. Сегодня каждый из вас спокойно пользуется телефоном и даже не задумывается, как он устроен. А также со всем остальным, то есть 25 лет назад никто не мог подумать, что вы будете в банкоматах, а не в банках, в кассе, получать деньги, снимать и пополнять через пластиковую карточку и носить ее, делать онлайн-переводы, не ходя никуда ни на почту России, ни в банк. И где-то все происходит мгновенно. То есть мир не стоит на месте, если вы чего-то сегодня не знаете, не догоняете, так сказать, ну это как бы ваша уже проблема, то что вы отстаете. Поэтому мы проводим сейчас, каждый день будем проводить вебинары с важной новой информацией для того, чтобы вы начали ее в себя воспринимать, впитывать. Давайте посмотрим видео обращение к министру РФ. И хочу сразу еще раз вот эта вот надпись «Защита от пузыря». Это по поводу того, что мне сегодня уже и вчера писали то, что это пирамида, сбор денег, это схлопнется, это лопнет, это просто финансовый какой-то там механизм, махинация, обман и так далее и тому подобное. Вот это видео как раз защита от пузыря, от финансового пузыря, от схлапывания экономики. Давайте послушаем. Три. И зависимость от нефти. Видеообращение к министру финансов Антону Силану. Уважаемый Антон Германович. Если вам надо отвязать бюджет от нефти, звоните мне, Отвяжем легко и быстро. Если вам надо обеспечение рубля или стандарт резервной валюты, тоже мне. А долгосрочные э, инвестиции – это атомные электростанции, это Росатом. А теперь внимание. Росатом строит заведомо взрывоопасные ядерные реакторы. Они дают гарантию на магнитуду землетрясения 8 баллов максимум. В следующем году землетрясения будут 9 баллов. А в следующем году все 12 баллов. Что дальше? Страны в которых взорвутся ядерные реакторы, обвинят Россию. А если Китай? Вот показываю детально. Самодействующая электростанция в составе генератор, мотор, электроника. Стоимость выработки киловатт час – 0 рублей. Стоимость и время изготовления – в тысячу раз Дешевле и быстрее АЭС. Для сравнения. АЭС. 9 миллиардов долларов 20 лет. Вопрос. Зачем здесь ядерный реактор? Правильно. Для преодоления сопротивления, искусственно созданного сопротивления. А здесь нет сопротивления. Поэтому ядерный реактор, а также Нефть, уголь, газ не нужны. Работает самостоятельно. Мотор вращает в генератор, генератор питает мотор. Все. Теперь а, план для Италии на 7000 лет. Не для России. Здесь есть все. Стандарт, валюты, банк, займы, проекты, лицензии, изготовление, собственные генераторы у всех участников. Далее мы продаем время. Время эксплуатации, но в два раза дешевле. В результате все довольны. Прибыль у всех. И самое главное, нет ни одного человека, который зависим от полезных ископаемых, и тем более от нефти. Теперь элементарный пример. Самый элементарный. Двигатель-генератор... Инверт от компьютера. Это для YouTube. Теперь хочу обратить внимание на фиксирование землетрясений. Это сегодня. Теперь за две недели. Эту ссылку я оставлю под видео. Потому что очень важно. Ну, ссылка под видео на э, землетрясение. Давайте в видео сейчас мы перейдем. И посмотрим. Землетрясение, вот он. Ссылка. EMC. Я еще не пробовал пользоваться да, этим сайтом, потому что тут все на иностранном языке. Не вижу, как поменять флажок. Но я смотрел суть, мне показывал Александр Бобров, который в Кирове занимается производством генераторов, вот этих вот конкретно. Мы у него дома, он полностью нам показывал на этом сайте, он владеет английским языком, как что, нажал, переводил. Землетрясения, их количество увеличивается. То есть вот на карте они отображаются. Вот за 24 часа, за последний час, сколько изменений, сколько землетрясений. Вот 25 землетрясений за сегодняшние сутки. И их амплитуда растет за 48 часов. Там еще добавили за неделю там за месяц и так далее здесь также ну, магнитуда землетрясений и она нарастает то есть количество землетрясений с каждым днем нарастает нарастает за 48 часов вот было 57 землетрясений и их амплитуда растет и эти землетрясения в основном происходят там э, рядом там где э, атомные электростанции расположены. А, атомные электростанции это ну, просто взрыв, если землетрясение больше 8 баллов и экологическая катастрофа. Зараженные люди начинают расползаться по всей территории, мигрировать, животные, воздух, вода, зараженное, все э, вот этим э, облучен, облученное все, начинает на весь мир воздействовать. Поэтому нужно как можно скорее уйти от атомных электростанций, потому что они неэффективны и опасны. Все атомные электростанции, которые сегодня существуют в мире, их насчитывается сотни штук, точную цифру я сейчас вам не скажу, потому что ну, я не озадачивался вопросом для сегодняшнего вебинара. Завтра просто будет у нас выступать спикер, также в 18 часов вечера завтра будет выступать Александр Бобров, технический специалист и эксперт в этой области и по генераторам, и по землетрясениям. И он на демонстрации экрана вам все это покажет, как это все, где смотреть. Я сегодня просто вводную лекцию даю, информацию вам. Завтра вы уже придете на вебинар и получите конкретные цифры, статистику, что, когда будет происходить и где. Атомных электростанций сотни. И, соответственно, если они по очереди начнут взрываться, да, то просто жизни не будет на планете, не будет ни одной капли нормальной экологически чистой воды, как минимум почвы радиоактивные осадки будут выпадать, ну и все просто вымрут. Поэтому в это время вот на сегодня наступило, раньше таких тенденций землетрясений не было, но опять же, я же говорю, то есть чем больше качает нефть и газ, тем в земле образуются полости, происходит сдвиг литосферных плит и происходит землетрясение. То есть все причинно-следственные связи, они понятны нормальному человеку, адекватному, понимающему, как все устроено. То есть чем мы больше роем землю, уголь, нефть, газ, из нее вытаскиваем, образуются полости, происходят провалы земляные, сдвиг литосферных плит, трещины, что приводит к землетрясениям, к цунами и так далее, к наводнениям. То есть атомные электростанции – это опасная тема. Все атомные электростанции на планете Земля, расположенные в разных странах, они подчинены Росатому. То есть нет ни одной атомной электростанции, принадлежащей какой-либо стране. Все атомные электростанции российского производства и подчинены Росатому. Поэтому, если по причине землетрясения в Китае, в Японии, еще в какой-то стране рванет атомная электростанция в смерти жителей этой страны в экологической катастрофе объединят россию и будет война если это будет происходить регулярно и каждые несколько месяцев в какой-либо стране будет э, происходить э, взрыв атомных электростанций то все страны объединятся против россии в войну ну, сами посудите, что это будет дальше. Поэтому наша задача сегодня масштабировать вот эти генераторы по всей планете, заменить атомные электростанции как можно скорее на эти генераторы бесконечного электричества. То есть задача, в принципе, выполнимая, простая, если мы сегодня начнем это делать. Я это начал делать уже э, с 1 марта этого года. И говорю, что каждый день мы будем проводить вебинары на вот эту тему. Будем э, семинары проводить на эту тему в разных регионах. Э, завтра выступит Александр Бобров, э, который непосредственно делает два э, генератора в Кирове по одному мегаватту мощности вы можете ему задать вопросы э, в чате на ютубе какие-то конкретные для вас что вас интересует он ответит на все вопросы э -э, перейдем дальше так видеообращение мы посмотрели куда использовать электронные контракты вопрос такой обменивать на электроэнергию от компании Source Energy и ее партнеров обменивать на электростанции от компании Source Energy вот в подтверждении моих слов что только на э, электронные контракты можно приобрести электрогенераторы менять на время пользования продукции от компании Source Energy допустим брать в аренду какой-то мощный генератор, который вам сегодня не по карману. Вы можете для своего предприятия взять в аренду и оплачивать мегаватт контрактами. Передавать по наследству мегаватт контракты можно. То есть то, что вы сегодня делаете, вы делаете для всего своего э, поколения будущего. Стоимость мегаватт контракта. Стоимость одного контракта токена устанавливается на законодательном уровне, самостоятельно в каждой стране. Стоимость 1 мегаватт контракта на 2018 год. Россия 3100 рублей. Германия 19 тысяч рублей. Соломоновое острова 95 тысяч рублей. А, Соломоновое острова. Они у нас тут, по-моему, их нету. Да. В этом списке их нету, 95 тысяч рублей. Вот, э, здесь Дания, Германия, Дания заканчивается. Ну, то есть, вот столько стоит электричество. Например, у вас 7 мегаватт контрактов. Стоимость для электроэнергии в России на 1 марта равна 3100 рублей за 1 мегаватт. Значит, стоимость каждого контракта в России получается 3100 рублей. То есть 7 умножить на 3100 рублей, получаем 21700 рублей. То есть этими мегаватт-контрактами вы можете рассчитаться за электроэнергию, которую вы потребляете. Третье место сохранила за собой Россия, где средняя стоимость электроэнергии составила 3,1 рубля за киловатт. По сравнению с прошлым годом рост составил 5%. Но опять же, я же говорю, рост идет, потому что не хватает электроэнергии. Всегда спрос порождает рост цены. То есть чем больше мы пользуемся электричеством, тем его цена, соответственно, растет на этот продукт. Самая высокая стоимость электроэнергии для населения, согласно рейтингу, в Дании 19,8 рублей за киловатт, и в Германии 19,1. Оценить стоимость вашего контракта в других странах. Нажмите сюда. Ну, то есть это вот э, вот сюда перейдет ссылка. Стоимость мегаватт контракта у нас в рублях. Сегодня. То есть график изменения стоимости контракта в рублях на 2018 год. Запуск произошел 1 марта 2018 года. До 15 -го числа и после 15 числа происходит рост. Сегодня... До 15 марта, до 00 по Москве, мегаватт-контракт 1 стоит 5 рублей. После 15 марта, то есть 16 марта утром, уже будет стоить 10 рублей. 1 апреля 1 мегаватт-контракт будет стоить 50 рублей. 16 апреля 90 рублей. 1 мая цена вырастет до 120 рублей. 16 мая 170 рублей и так далее до 1 сентября. Если вы эти цифры поделите умножите, посмотрите капитализацию. Мы не используем никакие реферальные схемы, никакие там э, сетевые приемы, маркетинги и так далее. Нам этого не надо, потому что продукт и товар уникальный который просто я вам привел все факты того, что он востребован сегодня как питьевая вода. Энергия востребована как питьевая вода, чистая питьевая вода. И то есть вот 810 рублей в августе и 1 сентября цена будет 3100 рублей. Если вы 3100 рублей поделите на 5, будет 620. То есть цена акций за полгода на государственном уровне признано 3100 рублей это не я придумал я вам показал все э, статьи где это все написано в министерстве э, ну, энергетики там и министерстве финансов то есть 3100 рублей за один э, мегаватт вам сегодня решать купить дешевое электричество и иметь э, возможность получить генератор бесконечного электричества для своего пользования дома и вам не нужно будет покупать уголь дрова то есть рубить лес копать ковырять землю то есть нарушать экологию вам э, не нужно будет платить за электроэнергию не нужно строить атомные электростанции не нужно пользоваться тэц который загрязняет воздух не нужно пользоваться ГРЭС, там, э, сделать заводе вот эти хранилища для воды э, который тоже влияет на экологию на климат э, болотистая местность становится и так далее и тому подобное неудобный сплав по рекам становится и так далее и тому подобное то есть вы сегодня каждый из вас своим действием своими э, деньгами своими поступками э, вы можете участвовать в изменении этого мира текущего в лучшую сторону если даже вы этого решения сегодня не примете вы его примете позже но неизбежно примете так же самое я вас просто, просто ну, даже не убеждая а просто утверждая что так же самое, как когда-то 30 лет назад вы э, не могли представить, что вы будете пользоваться сотовым телефоном или пластиковой банковской карточкой. Так же самое пройдет время, и к концу 2018 года э, каждый из вас может пользоваться генераторами бесконечного электричества. Почему мы не используем всякие там э, схемы MLM, сетевых маркетингов, которым наелся весь мир? Во-первых, потому что товар уникальный и не требует какой-то презентации, какой-то рекламы в телевизоре, там, баннерной рекламы. Зачем э, тратить деньги на ненужные вещи, там, на те институты, которые как бы, ну, они не, не приносят никакой пользы, просто какие-то посредники. Вы здесь, каждый из вас легко может э, заработать за приложенные свои усилия. то есть вы рассказываете кому-то, вы делитесь, вы говорите, что вот я тоже пользуюсь, вот я себе обеспечил свое прекрасное будущее в финансовом плане, в плане экологичности, в плане честности, порядочности э, к окружающему миру и к, и к людям вокруг вас, тем, что вы сегодня купили хоть сколько, сколько вы можете там, купили э, мегаватт контрактов. Купили сегодня по 5 рублей. Допустим, вы купили 2000 мегаватт контрактов. Это 10 тысяч рублей. Наступило 16 марта, уже послезавтра. Сегодня 13. И у вас стоимость контрактов выросла на, в, в, это, в, в, в два раза. То есть вы сегодня купили на 10 тысяч рублей. 16 марта ваши мегаватт контракты стоят 20 тысяч рублей. Вы можете... Так же самое эти мегаватт-контракты, но уже по 10 рублей, продать другим людям, которые интересуются этой темой, которые тоже хотят купить. Тем самым вы заработали за две недели, получается, 100% сверху, плюс еще у вас на руках остались мегаватт-контракты. Именно для того, чтобы вот это все сделано... Схема вот это для вашего зарабатывания, чтобы вы окупили свои инвестиции, для масштабирования, чтобы это распылилось до каждого человека. То есть каждый из вас сам решает, сколько и как на этом заработать. Иметь эти контракты, либо просто на них заработать. Я, допустим, показываю свой кабинет, да? я зарегистрировался. В аватар банки. Uh, у меня здесь есть uh, кошелек биткоин. Он добавляется легко. Вот, кнопку создать и все. Есть биткоин и этериум кошельки. Я раз uh, в одно нажатие создал себе два кошелька и uh, также сама добавил токены мегаватт контрактов. Выбрал. Uh, так. Uh, выбрал токены здесь название придумал пароль <coughs> опустил в самый низ э и снизу раз два три 4, 5, 6. мегаватт контракты вот и нажал добавить то есть все буквально занимает действие три минуты и у меня э несколько платежных средств и мои мегаватт контракты в моем кошельке <coughs> Вот у меня 80 тысяч мегаватт контрактов на сумму 400 тысяч рублей. Это я оставил себе, купил себе для того, чтобы в будущем их использовать на покупку генератора и на то, чтобы, если мне понадобится, кому-то в какую-то другую страну или кому-то предпринимателю там, продать какую-то часть мегаватт контрактов. Помимо этого я еще инвестировал свободные средства именно в аренду помещения и производство в Кирове генераторов на закупку оборудования. Свои собственные средства. И что я этим хочу сказать? То есть сегодня эти 400 тысяч, да, 80 тысяч мегаватт контрактов. Просто я хочу, чтобы вы увидели математику. И, например, в мае мне понадобились деньги. В мае цена возрастет э, уже 120 рублей. У меня 80 тысяч контрактов. Умножаю на 120 рублей. Получаю 9 миллионов 600 тысяч рублей. По, по этой цене, то есть я уже в мае, тем кто хочет купить, буду продавать мегаватт контракты Ну то есть в любой из этих месяцев. Может, вообще ни в какой из этих месяцев я не буду продавать, и буду их продавать только после 1 сентября по э, цене 3100 рублей. Давайте посчитаем. 80 тысячи мегаватт контрактов умножить на 3100. Итого получаем 248 миллионов рублей. Кто-то скажет, что у ну, кого-то сразу уже закипело в голове, там что ну, цифры нереальные, там, да какой я простой смертный, какие там миллионы сексиллионы. Ребята, количество контрактов и время ограничено с шестью месяцами. И количество контрактов, больше потом их не будет после 1 сентября. И весь мир, который до 1 сентября не успеет купить э, мегаватт контракты, они захотят рано или поздно все равно все иметь эти генераторы но генераторы можно купить только за мегаватт контракта и мы уже будем продавать вот эту высоко ликвидные акции тем кто хочет купить генераторы в компании я хочу чтобы вы это осознали кем вы сегодня являетесь какими инвесторами то есть Купили акции, потом на эти акции э, можно покупать, только на эти акции можно покупать мегаватт-контракты. Их количество ограничено. Выпущено 380 миллионов мегаватт-контрактов. Э, я вчера только записал три видеоинструкции, как себе завести э, кошельки как купить мегаватт-контракты и как их отправить другому. То есть если вы кому-то продаете, вы просто нажимаете кнопку «Отправить». Вводите адрес, кому вы отправляете, сколько отправляете, пароль финансовый от кошелька и нажимаете «Перевести». Все очень просто, как передача наличных из рук в руки. Вот ваш адрес. Вот скопировано адрес, по которому вы получаете как номер карточки. Обязательно нужно э, регистрировать, то есть биткоин здесь не обязательно, обязательно нужно регистрировать, кошелек эфириум здесь добавлять, потому что э, к мегаватт-контрактам, чтобы их пронумеровать уникальными номерами, да, и не делать это вручную, журнал вести там, э, учет всех записывать то фами... по фамилиям и отчеству, мы сделали и... идентификацию по номеру кошелька эфириум, потому что ну, это встраивается на платформе блокчейн в смарт-контрактах ну уже так устроена валютой поэтому у меня номер эфириума и номер мегаватт контракта самого счета он одинаковый и поэтому номеру кар ну как я просто буду называть простым для вас понимание языком как номер карточки сбербанка то есть привязано вот к моему мегаватт контракту и по нему я и получать могу, если еще буду докупать на вот этот номер карточки, так сказать, на адрес. И продавать я, кому отправить, тоже мне человек присылает адрес и я отправляю. <coughs> так, э, по всем вопросам обращайтесь э, на сайт официальный, обращайтесь ко мне в личку, то есть я тоже продаю мегаватт контракты. Денис Залевский продает, то есть большая часть людей из правовед Сибирь уже сегодня имеют мегаватт контракты, они купили их для себя и купили еще на продажу. По официальным ценам, без всякого завышения цены, вот по вот этим ценам, если вам предлагают там больше дороже, не соглашайтесь, то есть с вами работают спекулянты. Мы работаем строго по ценам, как указано на официальном сайте компании Energy. Соответственно, я полагаю... А, что я хотел-то подчеркнуть, начал и переключился на техническую часть, что я вчера записал три видео инструкции как все зарегистрировать как купить и у меня сегодня просто обрывается телефон ну, поступило больше двухсот звонков за буквально только за день я даже сейчас проводить вебинар я выключил э, телефон вот у меня еще тут skype 40 сообщений страница вконтакте завалена сообщениями э, и уже куча переводов люди хотят как, приобрести мегаватт контракты э, я полагаю что мы даже до 1 сентября у нас, ну, ну, просто до 1 сентября даже времени вот этого не пройдет, и 380 миллионов мегаватт-контрактов просто закончатся. Потому что, вот сами представьте, вот я купил 80 тысяч мегаватт-контрактов, сегодня там люди купили там больше 200 тысяч мегаватт-контрактов, то есть, ну, просто в день... И мы же не одни такие, то есть каждый день все больше и больше людей подключаются, покупают, каждый день просто миллионами мегаватт контракты разлетаются. Поэтому успевайте купить и выгодно, и просто успевайте купить, чтобы они у вас были. Даже если у вас есть там какие-нибудь 5000 рублей да хотя бы возьмите на 5000 рублей на ну, минимум потому что ну меньше какой смысл взяли 1000 мегаватт контрактов на 5000 рублей сегодня и уже чувствуете себя спокойно даже если вы ничего пока с этим делать не будете сегодня взяли 1000 мегаватт контрактов осенью у вас это 3 миллиона рублей вы можете себе спокойно всем родственникам и себе заказать в компании без очереди генератор электроэнергии бесплатная, бесконечная и раздавить всем своим родственникам по такому генератору. Либо соседям кинуть провода и продавать им электричество. Можете так сделать. Дешевле, чем продает эта атомная электростанция. так Распределение токенов, контрактов. Видим, да, что спланировано количество контрактов на продажу. То есть вот э, 10,5% э, 4. Так, сколько тут у нас? 40 миллионов планируется продать в марте. Столько же в апреле, потом по, чуть побольше в мае, в июне и в июле. То есть, э, я говорю, вот до августа можем, ну, может просто все закончится, судя по динамике. Ну и вот тут дальше идут целые десятичные доли контрактов, то есть когда они закончатся, после 1 сентября, можно сейчас вы покупаете целые контракты, да, потом их будет кому-то же не хватать, и контракты будут частями продаваться, прям кусочками. То есть вы какую-то долю там за кучу денег будете продавать в другие страны и другим пользователям, которые не успели купить мегаватт-контракты. То есть вы как сейчас как получаете, ограни... покупаете ограниченный финансовый ресурс, который то есть как золото, вот его в определенном количестве, оно постоянно растет в цене. Только это обеспечено все электричеством мегаватт контракта. Вот их сколько будет выпущено, и все больше их не будет после 1 сентября. Тот, кто, как говорится, раньше встал, того этапки. И, и вы можете быть первыми. Выпуск новых токенов-контрактов. Новые мегаватт-контракты будут выпускаться в количестве 100 тысяч единиц на каждый один мегаватт мощности вновь созданных генераторов. Ну вот видим, да, то есть я вот просто еще до суда не доходил, не читал. То есть под следующая эмиссия мегаватт-контрактов будет выпускаться только под произведенные двигатели. То есть уже будут обеспечены еще двигателем то есть сам, самим его стоимостью будут обеспечены следующие мегаватт-контракты. Скорее всего, они просто даже будут э, другого формата, на другой платформе, другого цвета и так далее, чтобы они отличались по своей, э, ну, по своей сути и по своей стоимости. Они будут, соответственно, другие, другой стоимости. Выпуск 100 тысяч новых мегаватт-контрактов, новое устройство общей выходной мощностью 1 мегаватт. Первые 30 электростанций Search Energy будут выпущены только для держателей токенов мегаватт контракт. То есть первые 30 электростанций будут выпущены только для держателей токенов мегаватт контракт. То есть вы можете войти в 30 этих человек, которые первыми получат э, эти генераторы. Приобрести мегаватт контракт, нажать по ссылочке. Выберите способ оплаты, нажмите да, и оплатите, так сказать. Вот, нажимаю QR-код. Если вы пользуетесь криптовалютой PRISM, то просто по QR-коду оплачивайте на кошелек. Сообщение отправить. И последний у нас слайд россия 2030 год уровень жизни стремится к бесконечности жизнь потому что экология другая жизнь совсем другая люди работают несколько часов в году все остальное время занимаются творчеством совсем другая система оплаты все у нас во времени то есть Будет не единица, не рубль, а время. То есть, вот сколько вы там, 5 часов попользовались самолетом? Пожалуйста, это столько-то электричества. Столько-то электричества, это, соответственно, столько в криптовалюте мегаватт-часов. То есть, все будет переведено в электрический потенциал. То есть, в мегаватты вся система учетная. Ну, по крайней мере, к этому все стремится, если вы сегодня изучите в эту все технологии, в эти все технологии. Завтра и послезавтра, то есть проводим вебинары следующие. Сейчас я уже, ну, мы второй второй час пошел, часа достаточно для вводной вот этой информации. Есть еще. Вот такая ссылка на Google Диск со всеми картинками, чтобы вы кому-то могли передавать презентацию. Есть видеоролики реального генератора на 10 кВт, есть ролики, как устроены тепловые электростанции, о мегаватт-контрактах информация. Ссылка на эти Google Документы будет тоже под видео, которое вы смотрите. И хочу для вас просто показать, это вот то, что мы поговорили с вами о будущем. А есть прошлый век. И вот посмотрите на этот прошлый век. Что мы творим со своим домом, в котором мы живем. Это просто ужас. То, что происходит сейчас. И те, кто со мной сегодня хочет это прошлое изменить, сделать новое светлое будущее, я вас всех приглашаю в нашу команду. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным, обращайтесь к в сообщество «Правовед Сибирь» по приобретению э, мегаватт-контрактов. До скорых встреч, до завтра!